У любовницы он Витюша, дома он слышишь там я не поняла и так далее ну и это отличает именно так женщины и мужчины встречают друг друга если женщина наполнена вот кому себе как мне реализовать как вот я уже хочу и так далее то она наполнена этой любовью кто будет абсолютно будет несчастный который не верит в любовь который всех женщин считает дурами и так далее он и не желает этой любви поэтому он по и бросит и что же делать в этом случае вы свою любовь которая у вас есть вы ее реализуете в творчество начните рисовать так чтобы вам нравилось начните там играет что-то танцевать начните там что-то делать пусть у вас это творчество пусть эта любовь идет в элементы этого творчества даже там очень хорошо, если ребенок появляется. Знаете, часто так бывает. Да замужество родила, и после этого...